здравствуйте дорогие друзья вы находитесь на канале go play games с вами я софия у нас сегодня сегодня у нас сегодня бонус целый огромный бонус который я хочу вам показать и наконец-таки всем ценителям хорошего звука я так думаю это будет прям вкусненько я вот чё, чё чё мне подарили тиренку версия 2 в в 2 про вот такая вот рейзоровская да такая вот такой микрофончик у меня такой вот теперь у меня есть микрофон хороший нормальный микрофон сейчас мы будем его с вами вскрывать он короче офиген офигенен тем что во-первых в нем есть ограничитель усиления то есть если я буду орать вопить он как бы это все будет сжимать в одну эту самую а в один радиус там я не знаю как это вот как-то вот по-своему это все в нем это все вот прям вшито. Там 30 миллиметров вон, А еще у него, да, фильтр высоких частот, То есть если я буду верещать слишком сильно громко, вы, это услышите. Ну что он это все дело будет фильтровать. Так. Открывается он. Сейчас покажу вот с этой стороны. Короче, вот такую вот штучку мне задарили. Сейчас я вам буду показывать. Вместе с вами его вскрывать. Он офигенный, он классный. Он такой прям... Эть, эти. эть. Еще где-то рядом даритель ходит. Вскрываем. Уже пошел процесс а ч не рвется Вот эта вот полоса. Тут полоса такая. Вот у типа вот тут вот, вот, вот, вот, вот, вот, порвать надо. Не рвется ч-то. что то не рвется тут. Ладно, открываем. Вот, погнали. Не, не, не. Так, переворачиваем. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть бумажка. Такая вот, бума. Короче, время что-то там бла-бла-бла. Стрима, -бла -бла. короче, вот. Наверное, что ты из серии лучше стримте, будьте молодцы. Книжечку у нас для игр геймерами. Поздано вот так вот, если кто не знал. То, скорее всего какой-нибудь огромный мануал очень весь тут наклеечки есть куда туда куда-то налепим туда куда-то потом потом еще три так все не отдыхай даритель так на нем еще есть да несколько кнопочек я уйду чуть-чуть прикольно так ладно я возвращаюсь потверкала в камеру нафиг. что тут у нас? Мы почти до него добрались. Да я даже вижу, в камеру видны такие две пимпочки там торчат такие. Не-не-не-не-не. Такие пимпочки торчат. Кстати, пока звездишь вот сюда можно подключить наушники это не знаю видно. Вот, вот, вот, в сторону вот сюда можно подключить наушники и прослушивать свой голос если вдруг что тут у нас значит а... о это короче господи где вот Кнопочка включить, выключить там микрофон, то есть надоело тут звук. А это ч? Гейм. Узнаем. Пимпочки две торчат. <свят> Кто это придумал? Открываешь микрофона, а там две пимпочки торчат. Так, там что-то еще у нас подождите, ты еще хрень только, в принципе, уже пусто. Было. Я это не скажу вслух. <свят> ну ладно, сосочки микрофона. Я это сказала, Сэнди. Пимпочки! А -а -ай. Вот, он как раз подключается через Юэтбита. Вот, не нужны никакие хрени, там дополнительные и так далее. Кстати, а, шумка для микрофончика на сейчас. Вот. Просто еще одна вот такая вот коробочка, которая я вытащила. Там, так, проводочек сейчас вот в таком вот пакетике шумка, которая напяливается на наш микрофончик сейчас. мы даже вот это вот ждем. тридцать миллиметров. если кто. -то... сейчас подожди. смотри на это. -то. мы на деле. я просто. ой, не могу. шумка В эфире, ну, ты, ты. так у нас есть проводочек как раз вот USB провод тут он даже вот прикиньте прикрыт вот так вот сейчас вот. Ить, ить. Да, Во. он. зелененький смотри зелененький да так вот, тут, вот какой серьезный блять он со всех сторон вот, прикинь тут тоже вот это вот берешь открываешь и тайпси мать вашу это это очень удобно ну короче тайпси это действительно очень удобно на самом деле Это ты можешь использовать практически пробу вот любой тайпсишный провод вот такого тренюшочку еще один сосочек так еще такая а это подставка это у нас тяжеленная подставка. Сейчас я покажу вам, как это должно выглядеть. Это, короче, берешь микрофон, берешь подставку. Закручиваешь. Закручиваешь. еще И вот. Микрофон готов. Осталось только подключить и его послушать, наконец-таки. Ой, у него на жопке еще что-то есть. Подождите. Подожди. Папка. Папка микрофона. Что-то есть, но я об этом, пожалуй, скрывать не буду. Или буду. Ну ладно, я чуть-чуть подгляжу, что Там винт. серьезно, винт. Короче, вот. Да, да, дырка журнал, перекраси писать там чрт. ну надо на бумажках какие-то покажут мне, что. Вот это я точно говорить не буду. Так, вс. У нас.. У нас просто ржут. Короче, вот он, наш маленький человечек готов там. Вот эти штучки, вот, вот эти вот всякие тоже штучки. Все это готово. Он натянут. Сейчас будем, короче, подключать, слушать, как дела. Вот этот мой микрофон старый. То есть вы, вы сейчас слышите, как он это передает звук. Сейчас я подключу новый микрофон, послушаем его. Или мы прям вот прям... Прям в эфире, что ли, захерачить его. Я даже не знаю. Короче, сейчас посмотрим, если получится. Прям так его зафигачить при вас. Будет прикольно. То, что он единственное, что требует, это просто USB-подключение. Больше ничего. Ему для счастья не надо. Просто не знаю, когда хотя его надо как-то подключать. Провод, кстати, офигенно такой прям жесткий, он прям вязаный Не знаю, видно вам, не видно. Камера. Камера, лови. Камера, камера. Ну, короче, он клевый Поверьте мне на слово, он клёвый. Подключаем. Сейчас надо что-то... Чтобы что-то подключить, надо что-то отключить. Так, это мы отключаем. Так. Сейчас. Сейчас. Во! Раз подключили. Погнали. Так, а в какую сторону тебя подключается? А, вот тут тоже еще, еще сзади. Хорошо. Хорошо. Type-si. Вот сюда он подключается. Тут, тут, если вдруг что, там еще одна такая вот дырочка, вот сюда вот прям подключаю. Оп. Вот теперь у него целоцельная попка. Это не прекрасно, он теперь горит. Зелененьким горит зелененьким. О, устройство готово. Так, у меня ничего не отвалилось. Вроде бы нет, звук есть, все есть. Так, давай смотреть, что у нас тут. А, хм, а, хе -хе -хе. Так. Интересно, я нигде не задвоилась, надеюсь. Так, ну, микрофон у меня прыгает, пока что скачет только один. Так, давайте попробуем сейчас у нас через натройки зайти просто с тем, что есть, уже работать. Вот он. Есть. Подрубаю. ой ой ой, -ой. Так, сейчас все сохранить. Так. Так. Сейчас, наверное, как-то... Я его сейчас отключу немножко по-другому по сделаю, переподключу чтобы было вот так вот этот чтобы она прям на меня вот, смотрела на меня так теперь нужно его как-то наверно строить короче если вдруг я где-то начну пропадать и появляться ничего страшного это значит так задуманно сейчас о заработал о так все так, по, по идее, заработал. Серьезно, так я его сейчас только потише сделаю, чтобы он по ушам не бил, если вдруг что. Короче, вот. Вот, все, вот, вот он микрофон тут рядушком. Там раз, два, три, раз, два, три. Там, я не знаю, где Раз, два, три. По идее, должно хорошо. Да, по, по идее, как он мне показывает, ну, слышно нормально. Да. Да. Я сейчас старый микрофон свой отрубила, вот сейчас вот так вот, чисто сравнить, послушать. Вот сейчас я отключу этот микрофон, подключу старый. Раз, два, три. Теперь я отключаю старый микрофон, подключаю новый. Раз, два, три. Там, наверное, тебе пушан толбит. Сейчас, еще потише его и сделаю, потому что он, естественно, поближе, чем тот микрофон. И он не настроен. Вообще никак не настроен, на нем не до, нету никаких а, этих самых функций, ничего такого. Так что вот так вот вот такой вот микрофончик мне задарили, Я счастлив с вами поделиться этой радостью. Наконец-таки я его распаковала. Он у меня стоял несколько дней. Я страдал, Я бы записать вам видос. Хотела его распаковать, но распаковать чисто как показывая видос. Вот так вот, короче. Как короче, вот. Что? О. А, ёпта, Епта! Вот. У меня же вот еще что есть-то. Что есть-то. Сейчас, вот, вот, вот. Тут еще. Сейчас я вам еще потише сделаю, чтобы. А, да, вот, еще потише. Надеюсь, нормально так будет. Раз, два, три, да. Короче, вот еще одну. Штуку прислали вместе с микрофоном. там Я не знаю, что там внутри. Вообще понятия не имею. Вот там что-то, что-то сейчас, подожди. Что-то там, вот, вот, вот, вот. Welcome to the что-то там. Че, на что? Какой пак? L33t-пак какой-то. Ну, короче, вот. Еще какую-то штуку они прислали. Сейчас мы будем смотреть. Она вскрывается тут наверху. Так прикольно. Наконец-то. Да, детка. Так, тут у нас тут у нас я чуть Ти... позади, позад чужи. Хе-хе-хе-хе. Сейчас бы я как -то, как, -то, как бы это. Охилительная штука. Короче, не входить тут идет Че? эпичные убийства, короче, эпикилс, вот короче какая-то веревочка себе на штанишке, бля, бля, она клевая такая, прям, ну философ клевая, вообще прям, вот, вот, вот. Знал бы я английский, вот так вот, да, перевела бы вам. А так как я английский не знаю, я его не переведу. Сможешь перевести? Вредничаешь. Сейчас не переведу. Я переведу вам. Короче, еще наклеечку такая вот большая. Показать еще раз. Давай. Задача. Так, дальше. Дальше. Там еще что-то. Раз ремешок. О, второй. Смотрите, какой ремешок. Сейчас. Вот такой. Вот точно тут. Такой. Как? удалить перед боем а remove before fight точно короче господи у меня инверсия камеры поэтому мне тяжело ориентироваться короче вот такой вот замочек у нас тут есть вот такой вот замочек и вот такой вот ремешочек такой вот ремешочек на нем тоже что-то а а для геймеров от геймеров. Вот это вот надпись. Сейчас вот поближе покажу. Вот так вот. Это все дело выглядит. Офигенная тема. Вот так вот. Ремешочек. Вот у него защелочка такая интересная. Прикольная. Мне прям нравится. Прям офигенная офигенная защелка. И понятия не имею, как с ней справляться. Да, так, что у нас еще да? ну, там? Там еще что-то лежит. Реально. Так, дальше. А... а, это, я так понимаю, просто подставочка какая-то. Коронная. Просто выдернуть. Окей. Дай сюда. Короче, коронная подставочка, мне кажется, это под кружечку какую-нибудь там из этой вот серии. Буду ее узать я. Я буду узать. И вот. Вот эту я буду узать. Так вот. Вот он просто вот так вот прикинь. Я буду узать обе. Так, все. А вот это я буду таскать. А вот это я вот прям буду таскать. Вот это я прям... Сейчас я вам покажу. Вот это я таскать буду, оно мне нравится. Вот такую херню я люблю. Меня хлебом не корми, вот дай такую херню. При условии, что я еще в год змеи родилась, мне как бы вот да, я буду вот этот вот... Это жетон, мать его. С... Рейзеровский, мать его, жетон сейчас как его... Как... Во. житон. Вот на такой вот цепочке Охерительная тема Мне нравится Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Прям вот-вот-вот-вот Хлобысь и все Видишь, у меня жетончик есть теперь. И еще, там что-то есть Последнее, последнее, это кажется Стикеры или наклеечки Такие вот маленькие Вот так вот это все выглядит Вот так вот как-то о. Во. Во. Во. Во. Блин, так много всяких бонусов тут, у тебя ремешок, а это все. А пусть за рекламу платят. Да-да-да-да-да. В мечтах, где-то в мечтах, чтобы Рейзер платил мне за рекламу. Да-да-да-да-да, очень смешно. Посмеемся ж от души. Да, это вот какие-то вот наклеечки. Такие вот что-то вот, вот, вот такие вот, вот, вот цел... целая толпа вот этих вот всяких там каких-то наклеечек. кучка Там она вот как-то вот, вот, вот снимается, пленочка, не знаю, это видно, тебе нет. Вот так вот пленочка снимается и все. Херня да? Короче, вот тебе и это. И вот это, и вот это, и вот это, и вот это, мать его! И наклеечки даже, ну это офигительно, ну же прекрасно! Несколько ремешков, надавали кучу всего. Я, короче, довольна. Мне мне все нравится. Я раз счастлив, доволен. что, еще то есть? Ладно. Ладно нас отпустили. Все. Короче, все нашли, все посмотрели, теперь осталась только э, тончайшая настройка, сейчас все, естественно, слышится, наверное, грубовато, но ничего, дайте мне немножко времени, я все переделаю, все сделаю, все вот будет хорошо, а так, я так думаю, на этом пока что заканчиваем, вот такая вот, теперь у меня вот такая вот штучка есть, я вот сейчас на паука еще посажу своего, да, да, да, вкручу там. Хотя на паука он даже не сядет тут. Ну, я сейчас найду метод, как его вкрутить, ввинтить, что-нибудь сделаем. Посадим паука его. Короче, все сделаем. Настроим хорошенечко звук. И будем уже стримить на новом уровне. Записывать видосики тоже на новом уровне. Так что все. Всех люблю, целую. Так что давайте, до новых встреч. В следующих видосиках, с хорошим звуком уже, у нас, получается, еще и стрим будет уже вот на новом микрофоне, так что вот, вот, ребятушки, будем наслаждаться, все, всем спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставлять свои комментарии, ставьте лайки, и до встречи со всеми в следующей серии, обзора, во всем, все, всем спасибо всем, пока-пока!